Простая экономика. Все кредиты выдаются под процент, большинство предприятий берут кредиты. К примеру, предприятие берет кредит на 100 рублей, а должно 110 рублей. Эти дополнительные 10 рублей наше предприятие должно найти где-то на стороне, то есть у другого предприятия. А если рассмотреть всю массу предприятий, общая сумма кредита будет, к примеру, миллион, а отдать надо миллион и сто тысяч. Вопрос, Где взять эти сто тысяч? если кроме всей массы предприятий по определению больше никого нет? Ответ – нигде. Банк напечатает эти 100 тысяч и даст предприятиям снова в кредит для того, чтобы те как бы вернули недостающие 100 тысяч от предыдущего кредита. А почему предприятия вынуждены брать кредит? А потому что политики раскручивают тарифы, меняют валютный курс и регулярно совершают махинации с ценными бумагами этой массы предприятий. Масса денег из-за этих кредитов постоянно увеличивается, что и есть инфляция, то есть судный процент это истинная причина инфляции. Судный процент всегда выше инфляции, потому что до выдачи кредита на рынке уже присутствует какая-то масса денег. Допустим, в мире всего 100 рублей, на руках хранят 500 рублей и в банке хранят 500 рублей. Банкир с этих денег выдает кредиты и выдал за один год кредитов на всю свою сумму, то есть на 500 рублей, и выдал под 15%. Вернут банкиру уже 575 рублей, 500 рублей будут во вкладах и 75 лично банкира, и 425 рублей останется на руках. Если банкир все время будет выдавать такие же кредиты, то всего через 1000 разделить на 75. 13,5 лет все деньги мира будут принадлежать лично банкиру. Чтобы такого конфуза не случилось, банкир печатает дополнительные деньги и выдает их опять через кредит. Вот эти дополнительные деньги и порождают инфляцию, которую в нашем примере можно посчитать, как 1075 разделить на 1000 минус единица и все умножить на 100. Она будет равна 7,5% при одинаковом уровне товарооборота. Печать денег для банкира имеет некоторые трудности. Дело в том, что экономика России сопряжена с мировой экономикой, то есть той экономикой, которая была завоевана США в 1944 году. В этом году из-за войны экономика воюющей Европы села, и курсы валюты их упали. США по ландлизу из СССР и по Гитлеру из Европы вывезла большую часть мировых запасов золота. США приравняла. 1 доллар к примерно 1 грамму золота, и стала мировой валютой. Мировая валюта – это когда все внешние сделки совершаются либо по бартеру, либо через эту самую мировую валюту. А те наглецы, которые много торговали по бартеру, получали от США по хребту и быстро переходили только к доллару. В каждой стране устанавливается курс собственной валюты к доллару. И вот для того, чтобы никто не смог напечатать лишку собственных денег. И просто так обменять на доллары, кинув таким образом США, требуется закупить у США столько долларов, сколько собственной валюты по курсу напечатает страна. В 1971 году США отменило договор, по которому они за один доллар дают почти один грамм золота. С тех пор доллар – это просто грязная бумажка. В России курс доллара примерно 1 доллар к 30 рублям. Значит для того, чтобы нам напечатать 30 миллионов рублей для собственного бюджета нам требуется продать нефти на Запад, стоимостью на 1 миллион долларов. Если мы сделаем курс один к одному, то нам потребуется продать нефти уже на 30 миллионов долларов. Но это деньги для внутреннего потребления, бюджет. А для того, чтобы купить иностранных товаров на 1 миллион долларов, нам нужно продать нефти на эти же 1 миллион долларов. Западу очень нравится покупать наши реальные товары именно за свои пустые бумажки. Поэтому они сделают все, чтобы в России политики постоянно раскачивали тарифы, поддерживали высокий судный процент, совершали махинации с ценными бумагами крупных предприятий и естественных монополистов. Тем самым создавали дефицит бюджета, на который надо напечатать деньги. Вот поэтому мы экспортируем в три раза больше товаров, чем импортируем. Судный процент подавляет реальный сектор экономики и просто чудесным образом поднимает паразитарный сектор экономики. Общество, поддерживающее идею ростовщищества, понимает, что производство вянет, инженеры и рабочие ничего не получают, а вот в финансовой сфере все отлично. Посиживаешь в кабинете, а деньги по долговым обязательствам сами капают. Разве на заводе в комбинезоне выйдешь на финансовую высоту? Конечно нет. А вот нацепишь галстук на шею, Тебя так за него и вытянут в люди. Буржуазная пропаганда работает как надо. На всю катушку. Они уже экономистов наплодили больше, чем технарей в раз. Да. Людей, которые собираются экономить, стало в 10 раз больше, чем тех, кто производит. Русские люди забыли, что с Запада к нам всегда приходило только дерьмо. Запад действительно постарался. Мальчишу-плохишу дают пряники медовые, сгущенку печенье, варенье и даже бананы с ананасами, а вот мальчиш больчиш убит и закопан. Кстати, буржуи усвоили урок еще тысячи лет назад, и теперь армией мальчишей ведет мальчиш лжеки больчиш Брат мальчиша-плохиша Братья в шутку борются друг с другом, мальчиш-плохиш повышает тарифы, а мальчиш лжеки больчиш требует их снижения, но они вместе проклинают мальчиша больчиша он был еще тем негодяем, вообще зафиксировал тариф в свое время, а так долго жить нельзя. Главный Буржин отличный учебник дал нашим экономистам и политикам, называется экономикс. В этом учебнике грабеж превосходно обоснован, по-научному, культурно и почетно, так что теперь можно и даже нужно. Иначе не построим мы демократию никакими силами. Учебник получился действительно волшебным. К примеру, у элиты уже 15 лет коммунизм построен на теории из этого учебника. Они обещали, что скоро и нам ведут немного коммунизма, главное стабильно верить в нанотехнологии. В экономике следует выделять два типа товаров по потребностям: товары, удовлетворяющие демографически обусловленные потребности, и товары, удовлетворяющие деградационно-паразитические потребности. К первым относятся жилье, здоровая пища, необходимые одежда и другие. Ко вторым относятся спиртное, табак и другие наркотики, предметы роскоши, нездоровая пища и прочее. Демографически обусловленные потребности являются естественными для нравственного человека, и экономика, ориентированная на них, будет удовлетворять природно-ресурсному естественному балансу. На такой экономике должный процентный гешефт не сделаешь. Поэтому рупор западной пропаганды направлен именно на второй тип товарного потребления. Западная пропаганда порождает ненависть, страх, зависть, предательство, разврат. Люди после западной моральной обработки становятся ненасытными и готовы жрать и покупать все. В этом корень всей западной школы экономики. Запад моментом обгладывает все, к чему прикасается. Его население чахнет, и он постоянно заменяет рабочую силу на мигрантов. Западная экономика уже многократно обошла земной шар, проводя мировые реформы, и все сильнее и сильнее сплачивается в одну монолитную глыбу. Уже давно некого грабить, а сама она разваливается, хочет как барон фон Мюнхаузен сама себя за шкирку достать из болота. Народ никогда не сможет противостоять западным ценностям без единой для него теории. В сегодняшнем обществе глобализации нужна одна теория, которая охватит все сферы хозяйствования, науки и религии. Либерализм, который царит ныне в элитах всех государств, это обыкновенный базар, который разводят, когда в голове нет мыслей. У нас в России есть такая теория. Это концепция общественной безопасности, сокращенно КОБ. В КОБ выработана экономическая теория. Опишу экономические требования КОБ. Первое – Разделить рынок по демографически обусловленному спектру производства и деградационно-паразитарному спектру. 1. Поддерживать дотациями, а второй Целенаправленно задавить налогами и законами. Второе требование – Судный процент должен быть нулевым, кредиты выдавать беспроцентно и только предприятиям, принадлежащим к спектру демографически обусловленного производства, товаров и услуг. Система банков превратится в систему государственных кредитных касс. Третье требование. Тарифы строго зафиксировать. Тогда с учетом второго требования цены на рынке стабилизируются и будут снижаться по мере роста производства. Четвертое требование. Установить энергетическое обеспечение рубля. Ныне почти вся продукция производится на техногенной энергии, которую легко пересчитать в киловатты. Установив курс 1 рубль равняется 1 час электроэнергии, мы обнуляем инфляцию и фиксируем цены. Цена на товар будет снижаться вместе с модернизацией производства данного товара. Пятое требование. На внешнем рынке перевести все расчеты на бартер через энергозатраты производства, то есть на энергорубли. Шестое требование. Прямой валютный обмен на энергорубли запретить, обеспечивая только товарный обмен на энергорубли. Вот тогда-то Россия и покажет настоящее экономическое чудо, как снижение цен в период сталинского времени.